Всем привет, друзья! С вами я, дядя Ваня, и в данном видеоролике мы будем с вами снимать то, что мы готовим кушать. Вот, сейчас мы будем из подручных средств готовить еду для любимой своей девушки, женщины, мамы, не знаю, любой, любого члена семьи. Так вот, у нас есть в нольчике колбаска, сырочек, лучочек, морковочка, макарошки, водичка, масло томатная паста и всякие, всякие-всякие специи. Так, посмотрим, что по специям, что-то имеется. Немножко мы тут немножечко забаррикадировали все, но до специи мы с вами доберемся. Так. Черный перчик. Приправа для курицы. Обязательно. Пахнет обалденно. Так, ну, в первую очередь мы с вами Макарочка, как бы я думаю, надо приготовить макарошечку. Это будет что-то между типа пасты, пасточки. Многие спрашивают, почему? Почему не зажигалка, почему спичка. Все просто. Для делания олдскульчик. Любит и Итак. Пока у нас водичка будет кипятиться, мы с вами по мере поступления будем подготавливать нашу пищу. Сырочек рекомендую положить в морозилку. Для чего ложить сыр в морозилку? Так как он плавленый, он мягкий, понимаете, да, мягкий. И чтобы его нам на терочку натереть, нам необходимо его довести до твердого состояния. Поэтому мы используем морозилку. Дальше. Необходимо нам несколько емкостей. Одна из них будет еще одна тарелочка а вот таким образом сейчас мы с вами вместе будем будем натирать морковочку а потом нарежем и лучок так как владка у меня не любит лук мы его на терочку тоже потрем кстати ребят рассказывайте что вы готовите своим э, мамам, вот если вы маленький, да, там, молодой человечек, что вы готовите родителям своим вкусного, какую еду, э, дальше, э, парня, парни, девушкам, что готовите-то, и что вам готовят ваши девочки, какие вкусности вы едите, ребят, помимо там пюрешек, знаете, такой вот традиционное блюдо, там, пюрешка, супчики всякие, я очень сильно люблю больше, допустим, красный. Очень сильно. Со сметанкой, двух. Бомба. Итак, ребят, данный видеоролик, он у нас первый в своем роде такого вот образца, поэтому не судите строго. И если вдруг вы хотите видеть вот таких, вот именно таких видеороликов побольше, где... Именно я буду готовить есть, допустим, у наверное, стесняшка. Вот, где я буду готовить есть, обязательно пишите в комментарии, ребят. Жмите плюсики, я не знаю, лайкайте видео, чтобы чем больше наберет это видео лайков и просмотров, тем больше мы будем делать для вас таких видеороликов. Вот, так, морковки, я думаю, достаточно пока это все модельца с вами переложим на тарелочку нашу так кстати знали ли вы что воду необходимо солить немножко не надо прям насаливать подумайте, необходимо подсолить вначале перед тем как ее кипятить для того, чтобы она варилась быстрее. Поэтому, немножечко, сейчас мы сольки добавим, совсем чуть-чуть, где-то вот столечко. Я надеюсь, данное видео вам понравится, ребят, как бы, просто... Не судите строго. И все. Будьте простыми людьми и поймите меня правильно. То вы скажете, вот, дядь Ваня совсем изменился, то играл в PUBG. Где кастинки, где локауки. Он тут эти блоги снимает. Один раз попросили, сними. воу ву поехал. Понесло, понесло, пацана. В общем, пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится, потому что, как бы, я человек простой и мне. Любое дело делать. Нравится. Так. Такой лучок мы, я думаю, тереть не будем. Мы порежем. полечками мелкими. Какую, кстати, зеленую э, пряности вы любите? Какие? Я люблю, допустим, лук. Вот. Вот именно такого рода, да? Перышки. И люблю кинзу очень сильно. Вот я кинзу добавляю в борщ. Сейчас я кинзе заговорил. У меня аж, честно говоря, немножко подташнивать. Начал, потому что хочется кушать. Нет, самой мысли мысли от кинзи, а от того, что хочется кушать, понимаете, да? Так. Я думаю, даже на парочку, да, частей, наверное. Разрежем. И потрем. Конечно, тереть очень неудобно, но... Что не сделаешь ради любимой девушки, да? Жены своей. Вообще, ради любимых на что только не пойдешь в наше время. На все пойдешь, правильно? так, фу, главное не заплакать потому что лук это такое дело Так, это мы порежем, порежем потрем какой самый ваш такой э, приятный поступок, э, поступок в семье был, ребят мало кто общается со мной, я заметил, очень мало в основном уже те ребята, с которыми мы давно знакомы, остальные очень мало. Поэтому, ребятки, пишите. Пишите, пишите, пишите. Так, водичка вот закипает уже, как вы заметили. Так что не забывайте про то, что надо подсадивать. Можно макароны скидывать. Высыпаем туда макарошек. Огонь немножко мы сейчас убавим. Оттуда запахло жареным. Кстати, газ такой хороший, что быстро вода кипит и не только вода, но и как бы его даже не видно, практически сложно настроить так, чтобы сильно или не сильно он горит. Так, еще, еще, еще. добавим. Так, ну все. В принципе, макарушки мы добавили, надо не забывать их помешивать. Кто не знал, макароны лучше чуть-чуть чуточку совсем доварить, чтобы они такие были как бы и, и сварены, и чуть-чуть не -чуть недоварены. И тогда они дойдут по ходу пьесы. Так, лук мы убираем, лука нам хватает. Сейчас приступим к колбасе. Колбасу, колбасочку. Я рекомендую использовать твердых сортов, ребят, не мягкую, а твердых сальцом и такой более-менее э, подкопченистым, чтобы она копчененьким пахла. Понимаете, да? Очень-очень вкусно колбаска. Наподобие типа солями, знаете? Солямички. Вот. нарезайте ее не сильно тонко, а такими 5-миллиметровыми полосочками, да? Вот. Ну, и не сильно усердством. Так много нам не надо. Э, нам необходимо совсем немножечко Сейчас мы ее вот таким образом еще уложим. Один на одну. И полосочками нарезаем полосочку. Раз. Полосочку два. Полосочку три. И четыре. Вот. Вот такими вот полосочками нарезали. И потом еще на кубики. Кубики получатся. Нам нужно сделать кубики. Толбаска, она придаст как бы и мясистость нашему блюду с вами, да? Паста от дяди Вани, так сказать. Так что, берите блокнотик, записывайте, что куда, либо же вот прям вот этот видосик включайте и в таком же порядке, как я делаю, делайте у себя. Вот. Мало кто-то захочет мамулечку свою порадовать, это все безопасно. Даже если тебе 15 лет, в 15 лет ты уже можешь Готовить, я думаю, кушать Так что от меня, от меня Всем Родителям моих подписчиков Вот, огромный Огромный привет Мы с ними познакомились, игра в PUBG PUBG, Mobile Это игра такая, это родителям Расскажу, а вот игра такая Я думаю, вы знаете, чем ваши дети Занимаются Ну, как бы, Сейчас я хочу сделать немножечко подарочка для ваших. Вот для вас, то есть. Для мам, пап. Вот. Думаю, еще кусочек можно. Так что так вот как-то. Многие родители, наверное, думают, что у них дети плохие. Балованные. Где-то пропадают, шляются, еще чего-то. Вот где ваши дети пропадают. Они пропадают у меня на канале. Смотрят видосы по игре и по моей личной жизни. Так что не переживайте. Со временем мы их и курить бросить Заставим. Так, смотрим, что там наши макароны. Чтобы понять, приготовились они или нет, я рекомендую просто взять потудь. Подули и попробовать. Во. Еще думаю чуть-чуть. Можно еще даже досолить чуть-чуть. Немножечко. Чтобы макарошки пресными не были. Мы еще с вами немножечко их досолим. Так как мы будем промывать, особо можно не переживать, что они будут соленые, еще какие-то. Самое главное нам не переборщить. Вот. С ингредиентами, которые мы будем добавлять в нашу подливку, так сказать. Да? По-советски, по по-русски, по-украински, это подлива. Вот. Добавка в пасту, так сказать. Дальше. У нас имеется приправка вот такая. Пахнет изумительно. Я обычно все приправы выбираю чисто на запах. Но перец черный, сами знаете, надо во все добавлять. Так уж природушка мать распорядила, что человеку русскому надо перец. Соль да перец, хлеб, всему голова. Так, еще раз макарошки смотрим. Я думаю, все, можно выключать. Точнее, снимать их сюда. Сейчас еще одну попробуем макарониночку. Какой-то сорт макарон, кстати, не о чемный, если честно. Не фортанла. С макарошками. Обычно мы другие берем. Так. Сковородочку ставим. Ждем, когда она нагреется, ребят. А потом только добавляем масло. Пока что я сливаю макарошечки. Так. Макарошечки через сито, ребят, сливаем. Вот, мы слили, промыли. Рекомендую промывать холодной водой, ребят. Полностью промывать, так как макароны имеют клейковину. Кто не знал, в макаронах имеется клейковина. Это мощное да, мучное э, производство, продукт мучный. Поэтому после того, как вы сварили, вы будете наблюдать мутную воду. И смывая макарошки, промывая, да, мы смываем с них кликовину, ничего страшного, что немножко там подостыли. Мы это дело потом все-таки в сковородочке еще разочек подогреем. Берем маслечко, добавляем в нашу сковородочку. И приступаем к нашей с вами пасточке. Тем временем, я надеюсь, там наш сырочек подзамерзает. Замерзает чуть-чуть. Не забывайте, что прямой огонь не должен попадать на масло. ребят. когда будете делать вот такие вот движения, да, будьте осторожны, чтобы масло не вышло за пределы сковороды, не попало на прямой огонь, потому что в таком, в противном случае, оно может загореться, вспыхнуть, воспламениться. Масло очень воспламенимо. Будьте осторожны. Так, ну а мы приступаем. Я обычно кидаю так. Отдельно на половинку морковочку, на вторую половинку кидаю уже лучок. Поэтому можете делать так же, как и я. Каждый готовит, в принципе, саму зажарочку по-разному. Так, я думаю, тут даже много будет. Так, ложечку. Используем ложечку, чтобы родителям не повредить сковородку, ребят. Сейчас большинства людей, я думаю, уже современные сковородки с покрытием там всяческим. Чтобы его не повредить, используйте ложечки вот такие вот мягкие. Мягкие. Я думаю, у родителей они должны быть, либо же вот деревянная, понимаете, да? Дерево или же пластик, вот, резиночку. Чтобы не повредить маме, сковородку или же папе. Поэтому мы делаем вот такими вот мягенькими, мягенькими предметами зажалочку. Побережем, так сказать, да, маме здоровье, чтобы она не переживала и удивилась, когда вы накроете на стол. Ну, или девушке своей. Маме, девушке, жене, красавице. Все, дальше мы отдельно укладываем наш с вами лучок. Потерты уже для тех, кто не любит целый лук. Колечки не потерт, потому что как я считаю, что это не страшно. Все это дельце сейчас мы немножко поджарим. И потом, потом самое вкусное, Добавлю туда колбасочки. Колбасудочки. Обожаю жареного лука запах. Тем временем, ребят, пока мы сделаем все это дело, зажарочку, макарошечки, вот, всю эту нарезочку, у вас есть возможность уникально просто взять и подписаться на данный канал, на канал Дяди Вани. Лайк прожить под этим видео и написать свой комментарий, понравилось ли вам данное видео, хотели бы увидеть такие видосики почаще, где я буду готовить, и что вы приготовили, в общем, для своих мам, жен, девушек. Так что давайте общаться А то вы как-то неактивно себя ведете там в чатиках Когда я видосики выкладываю Очень-очень неактивно, ребят Немножечко распределили по сковороде И даете немножечко возможности Всему этому делу Отзажариться зажариться. вон отсюда Варюга, Она заскочила тут Хоть бы привет сказала ребятам нет, не так. Нет, не так. Просто всем привет. Все, свободно. Иди дальше, уроки учи. Вот. Пока ваша мама занимается какими-нибудь домашними хлопотами, вы готовите вот такую вот вкуснейшую еду. Но ни в коем случае не допускайте их воровать со стола, ребят. Ни в коем случае. Так. Что мы делаем дальше? Дальше нам необходимо добавить, добавить, добавить, добавить, чтобы добавить, чтобы добавить приправку, перчик, что-что что, куда добавить, нам нужно добавить колбаску. Добавляем колбасочку. Во все это дельце. Сильно зажаривать не надо, чтобы оно прям там у вас жареное, пережаренное было. Мы делаем в конце концов с вами пасту. Вот. Поэтому сильно зажаривать не надо. На маленьком-маленьком огоньке все это дело мы с вами готовим, чтобы оно не было сухое, там, знаешь такое вот. Сейчас еще колбасочка наша сюда сачку добавит, сольного. Будет вообще бомба. Какое ваше любимое блюдо, тоже не забывайте это все писать. светит а прекрасно погода за окном поэтому мы откроем немножечко окошко чтобы в квартирке не запахлось все прям вокруг колбаска кстати когда обжариваешь колбаску она очень очень вкусно становится я не знаю блин это Просто Господь Бог, тот человек, кто создал колбасу. До карантина мы, кстати, колбасу особо не ели. Спасибо кар и карантину. Вот, немножечко. Не то, чтобы я прям рад карантину, но все-таки карантину спасибо немножечко. Подприправим. Вот, как я уже вам упоминал ранее, мы по поэтому макароны сильно не пересариваем, потому что будет соленая наша подлива. То есть потом все это взаимозаменится друг с другом. Дальше. Я уже посматриваю. Вы на свой взгляд тоже смотрите, как вам. То есть, если вы видите, что морковочка уже поджелтела, так вот сказать, лучок уже подзолотился, колбаска уже поджарилась, то можно, в принципе, чтобы это дело не пережарить, еще еще меньше делать огонек. Солнце светит, ничего не видно. Еще меньше делать огонь и добавлять сюда немножечко наши с вами пасты томатной пасты я это делаю обычно вот таким образом В стаканчик добавляю вот так вот китаю и добавляю туда вот. кипяченой добавляю туда кипяченой водички и немножко это дело все забиваю как бы чтобы получилось это как его называется Типа томатный сок. Во. Жиденькое. Прекрасно. Нам жиденькое и надо. То есть мы это все в консистенцию потом сюда вливаем в вот нашу с вами пасту. Ждем. Многие спросят, почему ты ни разу не накрыл крышкой, там еще чего-то. Макарошки не давайте, чтобы застаивались тоже. Не забывайте, что они могут слипнуться. Многие спросят, почему ты не накрываешь крышкой, еще чего-то. А дело в том, что под крышкой еще продукты хуже готовятся. То есть вредного остается максимально. И поэтому пища будет не такой вкусной. Я советую готовить все-таки не накрывая прям крышкой. Это лично мое мнение. Я его не навязываю. Дальше это уже ваше сухое решение накрывать крышкой или же нет, ребят. Так. Дальше. Как вы помните, я уже заранее в морозилочку положил сырок. Наш с вами сырочек. Так, огонек. Чуть-чуть-чуть-чуть сырочек и сейчас мы его в принципе достанем будем уже добавлять в нашу пасту смотрите также консистенцию нашей приправы, заправки да, чтобы она была не сильно сухой нам надо добавлять туда водичку и желательно кипяченую пробуйте на вкус что оно и да как то есть на соль, все это дело, пробуйте. Так, пока мистер он тут дотомится, я я пойду возьму сорочку и вернусь. Вот такой вот наш сыроучик, конечно, не особо он замерз, слишком я поздно об этом подумал, о том, что мы будем с вами снимать такое видео, и вот мы просто его берем, и натираем как бы на терочку. Насколько это будет возможно, ребят. Кстати, какое ваше первое блюдо, которое вы приготовили, если вы его уже готовили? Какое? Мое первое в детстве было блюдо, это яичница. Я очень сильно любил готовить яичницу. Омлеты. Вот. У меня были такие омлеты, как я их назвал, часики там. С помидорами раскладывал так по часовой стрелке, помидорчики там рисовал всякие стрелочки, типа часы. И маме приносил, говорю, мама, это тебе. Амлет. Часы. Используя кухонные предметы, ребят, ножи, терки такой вот все. Что острое. Будьте аккуратны. Не пораньтесь. Вот, это для тех, кто помладше. Ну, как бы для старших тоже, я за вас переживаю, ребята, тоже будьте аккуратны. Ну, как бы малыши, которые будут готовить вдруг. Ну, как малыши. Мне-то уже тридцаточка скоро. Категории возрастные разные меня смотрят. Вот, весь сырок мы туда не будем вбухивать. Я думаю, нам, в принципе, для этого количества макарон вполне всего достаточно пальцы можно облизывать так как вы дома это можно делать делать очень вкусно облизывать пальцы обожаю готовить и облизывать пальцы а еще вот эти вот штучки вот так вот делаешь и вот это все съедаешь угу. объединение так ну ладно Но Облизывались и как говорится хватит кулинар ответ из меня такой я думаю не особо серьезный а веселый пару минут и мы возвращаемся итак мы уже сырочек закинули руки помыли наше дело теперь это все дело перемешать чтобы это получилась масса однородная такая себе сырочек должен расплавиться в общем-то, такая вот миссия наша, чтобы он был растворен. Ну и не забывайте про то, чтобы макарошки не застоялись. Многие добавляют туда масло, все дела, макароны просто как бы. Но я думаю, добавлять туда масло смысла нет, потому что мы туда всю эту консистенцию свою перельем и получим свою вкусную пасту на вкус не забывайте пробовать mm -hmm. я бы такой-то была бы возможность если бы были бы сейчас еще шампиньончики, я бы туда еще шампиньончиков бабахнул ну как говорится, мысль приходит опосля Нету, к сожалению, шампиньончиков, поэтому будем обходиться тем, что имеем. В принципе, ребят, я думаю, уже наша паста готова. Заправочка, точнее, к пасте готова. Чтобы сырочек не прилипал, можно выключать газ. Так, выключаем газочек и... Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем вот такое. Убираем доски. Нашу в сторону. Все дело убираем в сторону. Не забывайте, что у меня уже остыла поверхность. У вас, возможно, она еще не остыла. Поэтому используйте типа таких штучек, что-нибудь да, под подкладочку. Перед тем, как горячее, поставить на мамин кухонный столб. Все, мы это делится. Сейчас еще разочек взобьем чтобы макарошки э, были не слипшиеся, ребят самое главное, чтобы макарошки были не слипшиеся иначе это все было напрасно дальше мы с вами будем за... добавлять нашу с вами заправочку Вот такую вкусную. Вот почему еще раз я говорю, надо использовать типа такой лопаточки. Ей очень удобно все дело со сковородочки собрать максимально быстро и легко, как бы и сковородочку вам мыс придется легче. Вот. Добавили сюда и все это держится аккуратненько, перемешиваем вот таким вот образом добавляя разбавляя наши макарошечки вкусненькой заправочкой М -м -м, а пахнет то ох, уже хочется честно говоря кушать так что обязательно ребятки с вас лайк, подписочка и не забывайте делиться со своими друзьями вот таким вот рецептиком от дяди Вани. Вуаля! Паста от дяди Вани. Приятного аппетита! Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Лайк, подписочка. Пока!